Голубая гладь воды Очень яркие цветы И томящие тело зной Ветерок Сокрушительный прибой В лунном диске мы с тобой росы звезд на небесах Ветерок Утром упаду в волну Долго-долго там плыву Солнце желтое полит, Ветерок это краешек земли, здесь цветные снятся сны, пальмы, птицы, чудеса, ветерок.